здравствуйте здравствуйте! Сегодня у нас 4 мая 2017 года, канал Артподготовка, программ Плохие Новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Константин Зеленин ну, и Станислав Белковский, вы его видите. Он приехал ко мне в гости, я говорю эфир, он говорит а мы разве договариваемся. Зачем его люблю? Мы спасли, хорошо, за... Да, за, за то, что да, за то, что он с корабля набал и совершенно нормально себя чувствует. Очень здорово. Значит, завтра 5 число. У нас как это радостно остается сегодня 184 дня, а завтра, соответственно, будет полгода, ровно до 5-го, 1-го, 17-го года. Значит, прошу всех посмотреть Эхо Москвы от 1 мая. А да, 1 Удачи, мая, кстати. потому Особое что там мнение. мы на втором месте. И разница в полторы тысячи всего. Если сейчас полторы тысячи человек просто туда зайдут, то это будет первое место в топе и, соответственно, просмотров людей, которые никогда не смотрели меня и которые не знают нашей, так сказать, идеологии, их прибавит, ну в смысле, убавится наоборот тех, кто не знает, и прибавится тех, кто знает. Есть, так вот. Есть, а? Что? Треск, треск. треск стоит да. Треск надо убирать Мы же тут не потрещать собрались да? Пока он убирает треск Расскажу Николай вот к нам пришел Прошел 10 километров пешком В, наш... в поисках и нашел И нашел каким образом Спросил Бабушку какую-то а она где здесь Мальцева найти? Она сказала, это того, который против советского строя. <свят> Представляешь, Станислав, <свят> какая прелесть против советского строя. Вот и, и не только так, кстати, бабушки думают. У нас кстати, очень много наших зрителей, бабушек, которые думают очень хорошо. Еще девушкам дадут сто вот 100 очков вперед фотографии Газели вы повесили да, да? у вас висят а где они просили мне несколько этих демотиваторов я сейчас тогда с них а вы посмотрите фотографии там в первом да месте. вот газель которую нам подарили такая ее сейчас мы хотим отремонтировать и написать на бортах чтобы она была у нас живым так сказать этим баннером Агитационным, агитационным материалом, гипсоны. да. Вот. Поэтому просим, мы хотим на кабине сделать аэрографию какую-либо по цвету, по основному, то есть белая останется. А на борта наклейки наклеить, ну, я не знаю, как они правильно называются. Просим дизайнеров, чтобы вы сделали макеты, предложили, не знаю, конкурсом или как-то от себя, может быть, не так много желающих будет. И просим помощи от соратников, кто понимает жестянки там и в покраске. Оборудование все есть. есть. Нужны, грубо говоря, руки. Что? Есть вот фотографии? Газели? Я уже показал. Показали. Значит, для разработки дизайн-макета 2.30 на 3.10 это порт сбоку. Соответственно, 2.30 на 2.20 это двери задние. Да, и сами, если у вас есть автомобили, тоже. Так, такого же плана вешаете, а еще мы на, агитацию на безумной Грете будем вести, следить за ней, как она преображается, то есть, сделаем такой проект авто. Арт, авто. Прокачка, а, арт, Прокачка да. Тачка на прокачку. У нас э, блогер известный Академик Питерский. То есть, вот, конечно, мы не повторим его аудиторию и его качество, да, но все-таки попробуем. 12 июня, ну, начнем с 6 мая в 12 часов на проспекте Академик Сахарова митинг, посвященный событиям на Болотной. Я там буду, я там буду выступать, поэтому... Значит, ну, это пятая годовщина, молодежи. Да, да, давайте уточним, да. Да, просим информацию эту везде давать в СМИ. И, и самое главное, 12 июня общая протестная акция по всей России – Поэтому просим включиться народному принтеру, то есть у вас на работе есть ксероксы, есть принтеры, есть компьютеры, давайте тексты на сайт 5, 11, 17, которые все будут распечатывать и призывать людей выйти 12 июня. Чтобы каждый на своем месте мог распечататься листовки, кинуть соседу эту листовку и так далее. Или принести куда-то, где их распространят. Я думаю, в штабе Навального и наши, наша хунта тоже распространит и эти листовки. Так что давайте запускаем идею народного принтера и к 12 июня готовимся. И также... Средств... Который является сбесившегося взбесившемуся Да, да, да. Это альтернатива взбесившемуся принтеру. Очень хорошо. Вот э, Альберта Горджияна э, будут судить 5 мая. Московское шоссе 111, Нижний Новгород. Судья Лебедев 14.00. Э, поддержка необходима обязательно, потому что человека судит ни за что, ни просто. И я так понимаю, что очень серьезное давление оказывается, поэтому нужно и тем, кто в Нижнем, и кто там мимо проезжает и рядом живет, просим, давайте поможем Альберту. Еще раз повторяю, 5 мая, Московское шоссе 101, Судья Лебедев, 14.00, Нижний Новгород. Вот Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Что-то по этому поводу можешь сказать. Я думаю, что Петр Павленский большой молодец, но как-то получилось все немножечко странно. Потому что они говорили с женой, что пойдут до конца. Но после истории с актрисой театра Практика известная, я не буду ее пересказывать, поскольку она не вполне политкорректно, они почему-то сбежали в ту же секунду. А где же они пошли до конца? может быть здесь как бы дел семейный такой я... нет, кроме того как свидетельствует нам очевидцы, Петр Павленский находясь в тюрьме, гордился заразить спидом и так далее в общем я считаю, что Петр Павленский не является политическим заключенным это человек с серьезными психическими расстройлениями. возможно я не прав и ну, что есть, то есть а то, что такой человек может получить политическое убежище во Франции, ну да, конечно. Потому что он же мастер современного искусства, а во Франции любят современное искусство. Ну да, логично. Вот Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей, это слава богу, потому что мы очень волнуемся относительно его здоровья. Потому что глаза, в общем-то, такая. Да, лишь... мы, мы тоже очень волнуемся по поводу его здоровья. Судя по всему, государство признало, что. Те люди, которые плеснули мы зеленкой в лицо, не выполняли конкретно заказ Кремля и поручение Кремля. То есть, есть некий административный раскол относительно того, зачем это делалось. Но вместе с тем, здесь содержится явный намек на то, что Алексей Анатольевич отъехал из страны. Да. И больше, что я не возвращался. И вот Поэтому я... это является некоторым созданием моральной проблемы, мне кажется. Да. И вот я хочу тебе задать вопрос. Помнишь, что ты говорил? Я говорю ты меня спрашиваешь, почему из России не уезжаешь, я говорю, потому что можно не вернуться, ты меня спросил, как они могут это устроить, и я тогда тебе не ответил, вот сейчас я тебе отвечаю, потому что сообщили адвокат Навального, сообщил, что звонили из Федеральной службы исполнения наказаний и сказали, что ему ни в коем случае нельзя выезжать, не получится ли так, что Навальный уедет на лечение, здесь соберется суд, который заменит условное наказание. Да, и будут ждать скандалами. И у него будет альтернатива. Либо оставаться там, либо пересечь границу и уехать в тюрьму. Это вполне возможно. Тем более, что уголовное преследование Навального начиналось с реализации примерно такого сценария. Да, он должен был уехать в Португалию. У него на руках были билеты. И, собственно, в этот момент следственный комитет где заявил о том, что Навальный будет привлечен к уголовной ответственности. И целью было вы... как можно быстрее выдавить его. Заставить его как можно быстрее уехать в Португалию и не возвращаться. И тогда, надо дать ему должность, был уже 5 лет назад, Алексей Анатольевич не уехал. Он остался здесь и прошел весь этот скорбный путь. Вот. Но я не собираюсь давать советов человеку, который находится под угрозой уголовного преследования. Конечно, это было бы неэтично. Но я просто говорю о том, что есть на самом деле. Да, конечно, его пытаются выдавить из страны, чтобы он не мешался. Не, я тоже не даю советы, но... Честно говоря, я достаточно серьезно к вопросам зрения отношусь. Почему? Потому что у меня... Бабушка, она была член партии большевиков 16-го года очень. И видела все насквозь. Да, видел, Но она ослепла к концу жизни. И поэтому я общаюсь я сам больной с детством со меня, слепым человеком. Я, я, я боюсь да. этого, очень боюсь. Поэтому я бы советовал, конечно, зрение, заняться зрением. Я считаю, что поскольку я как больной механическим увидом знаю офтальмологов лучших страны, я считаю, что Алексея Анатольевича можно вылечить и здесь. То Пару. есть, привести, вот одно из предложений, привести сюда а, специалистов. Деньги собрать можно? Нет, или... нет, можно кого угодно. Вот я, я готов так организовать, грубо говоря, мне это поручат. Да? А другое дело, что, естественно, следственные комитеты и правоохранительные органы в целом преследуют иную цель. И, вы выдавить его из страны. А вылечить да. можно здесь, можно. Ну, нам Навальный нужен здесь, причем нужен зрячий. Поэтому нужно включаться и, да. и как-то всем миром помогать. Я, если спрашивать меня, я готов. Я знаю, как это сделать. Я ну, правда, Алексей Анатольевич готов. сказал, что его и так Я, это правда не знаю, как, я Я всего лишь один из лучших в страны, поэтому я не знаю, ну, нуждается ли нуждается ли он в этой помощи. Но ну, можно, все можно организовать. Кто-то пишет, что трещит. Володь! Тут пишет, что трещит слегка. Да, причем на мне, вот телесный на да. написано. Да. да, на высоких. И вот Путин нас всех удивил, ты знаешь, он открывал э, князю Сергею памятник сегодня там в Кремле, памятный крест, вернее, ну в общем памятник. Да. да. Это Сергей Александрович, увлеком Кремля. Да. Да. И заявил, что э, политические убийства неприемлемы. Вот так вот он сказал. Ну, никак... Да, больше того, неприемлемо политическое убийство геев, поскольку великий князь Сергей Александрович был ну, одним из да. самых известных геев в свое время. Да, да. Но ну, вы ну, да. что обычно все наоборот происходит, после того, как президент говорит. Поэтому, нет, мы полностью верим нашему президенту. Неприемлемо, да, вы, вы правильно сказали, да. Это может означать, что что-то готовится. И мы вчера только вспоминали... Про Суркова? Нет, мы вспоминали нет, не про Суркова, про Сурков. а про великого князя Сергея. И тогда нас удивил один момент, который удивлял, собственно, всю жизнь. Когда снесли памятник э -э, Сергею Александровичу Романову, на этом месте не установили. Большевики памятник его убийцы, как обычно это делали, да? То есть, вот удивительно. И Казалось бы, в истории произошло такое примирение, нет памятника жертве, нет памятника убийцы, но э, вот этот маховик заново начал Вову раскручивать. Интересно, зачем? Раскручиваешь что-то, Миша. Ну, вот эти воспоминания о политическом этом убийстве, которые со всех сторон какой-то, про которые хотели забыть все. И царские режимы, и большевики. Нет, Владимир Владимирович, у него назойливая идея, что революции и политические покушения вредны. Именно поэтому, собственно, революция, годовщина революции не отмечается в этом году. Mm -hmm. да, потому что Путин не может сформулировать отношение к революции. С одной стороны, он считает, что революция очень плоха, С другой стороны, он не может отрицать революцию полностью 2017 года, потому что значительная часть его избирателей все-таки относится к этому хорошо, ностальгируя по Советскому Союзу. Нет, он э, именно потому вспомнил про великого князя Сергея Александровича, что ни в коем случае нельзя совершать политических убийств. А про что это? Что нельзя политически убивать меня. Товарищи Фрейд Юнки Адлер это очень хорошо описали. Я думаю, что те люди, которые защищают его затылок, они тоже все поняли правильно, наверное, немножко вздрогнули. Так что посмотрим, какие сейчас перестановки будут. Да, поэтому, мне кажется, нужно называть функцию великого князя Сергея Александровича как культа гея современности. И, конечно, фото должен возглавить, сопредседателем фонда должно быть два человека. Один это депутат Милонов, а второй Филипп Киркоров, который сейчас отмечает 50-летие. Хорошо, тандем, кстати, да. подумал Киркоров и да. Милонов. <свят> да, и вот, э, да, насчет Милона. Вот пишет Мальцев клоун. Я честно вам скажу, не знаю, но вот я видел рыжего клоуна э, по фамилии Милонов, который в Питере чуть А там, там... его побили, да, наверное? Да да, да, да, да, Там били. очень весело было. Вот это действительно клоуна, да. Так что куда мне? Вы, Помнишь, как расшифровывается НБП на самом деле? Нет, настоящие боевые пидорас. Настоящий. Он Жириновского троллил в этом. Вот. и э, Сурков вот, э, здоров, совсем здоров Сурков да. ответил на некрологию в свою честь Фотографии... а что случилось с Сурков? а он похудел, вот Сурков выглядит так не видел? Нет. Чаю, вот. вот я и хотел спросить он очень э, сильно похудел и все про это рассказывают и даже Кадыров сказал, что вот у него как бы... А специальная... сказал, похудел, Диета, говорит, диета, говорит, и вообще спортом занимается все. но Не заметили, что это... Не да, не... что человек, который занимается спортом, но сам Сурков сказал, что все нормально, что он здоров абсолютно. Ну, я бы мечтал похудеть, как Сурков. Ну да, да, ну смотря... Так, а ну, сколько весь стал Вислав Человеком 60? Ну да. Много. А я вешу 106,5. Поэтому <с> по политическому весу нам, конечно, не сравнится. Полет полету готов. Первый самолет МС-21 покинул сборочный цех. И вот здесь моего представления вообще об авиации не хватает. Здесь нужна твоя логика. Вот представь, нам рассказывают про этот МС-21, у которого на который есть якобы чуть ли не 170 заказов, все эти заказы внутри страны, они не оплачены деньгами, это договора о да. намерениях. МС-21 очень хочет получить Китай, как нам рассказывают. Да? И тогда вот возникает вопрос. Если все хотят от ТМС-21, то зачем же тогда э, заказывают его одноклассников? Более тысяч заказов на боим 737. Приблизительно такой же, как количество... Потому что никто не в состоянии поверить, что самолет российского производства кто-нибудь полетит. Да, ну и опять же, э, ну а 320 заказываются Китаем боинг 737, более чем по тысячи заказов. И Китай производит, ну, начал производить тоже вот в такой же, может быть, степени, может быть, чуть меньшая готовность свой собственный самолет. И это а класса. Китай вообще, собственно, перенимает чужие разработки и начинает проводить самолет сам. Сам. Поэтому Китай, если закупит у нас 21 только для того, чтобы делать собственный самолет на, на базе тех разработок, которые были сделаны в России. Ну да. Вот этот Комок и Бомбардье сейчас также... Производит, ну, приблизительно на одной и той же стадии с этим МС-21. А, и вопрос, вот в этой конкуренции, где Боинг, Airbus, этот Комак, Бомбардье и, и так далее, вот где окажется МС-21? Изначально, в общем-то, можно спрогнозировать, Паручики. где он окажется. Тоже вопрос, нафига? Вот ты мне скажи, вот почему вот так, такими надо быть упертыми в своей ересе, чтобы двигаться? А потому что нельзя ликвидировать это производство. Его бы ликвидировали давно, но тогда нужно скатить несколько тысяч рабочих мест, а к этому не готов. Ну, не знаю. А готов просто швырять деньги на ветер или как? Готов, конечно. потому Не швырять деньги на ветер, а готов консервировать ситуацию, чтобы избежать социального взрыва. Ну, логично, что, да. Да. да. Росавиация рассказала об отзыве более четырех свидетельств пилотов и, говорит, там поддельные были документы. Ну, их же Росавиация, в общем-то, и принимала эти поддельные документы. То есть вчера она была удовлетворена поддельными документами, а сегодня нет. Что произошло сегодня? Они заветрились. В правительстве сообщили о выполнении 90 процентов май, майских указов Путина. О, вот здесь хотелось бы остановиться подробнее, потому что все забыли, что такое майские указы Путина, и когда они были. были. Да, и когда они были. Причем 90 процентов нам сказали. Это, и... это к отставке правительства. Да, да, да. Это 90%. Тут я читаю другие сведения, официальные сведения. Поставили 7 апреля 2017 года, выполнены и сняты с контроля, контрольным управлением президента, 12 поручений. 12, запомните цифру. Всего по этим а, майским указам 217 поручений. 12 из них сняли как выполненные... Наверное, это самоважные поручения, ну, Да, но ну, это не 90 процентов. Кроме всего прочего... Интересны сами указы, да? вот эти майские, я напомню некоторые э, пункты, из них все не буду напоминать, о досрочной государственной экономической политике. Создание и модернизация 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест 2020 году, если вы помните, недавно э, только разговор был о 300 тысячах, и то это так с натяжкой. Обещали 25 миллионов. Ну, да это к 2020 году? По ну, понятно, что можно сказать, ну, еще, или, еще или, не долетели. Или подешахали сделали или да, да, да. шаг к нибудь поможет к этому? Увеличение Интересно. объема инвестиций не менее чем до двадцати пяти процентов ввп пятнадцатому году и до 27% ВВП к восемнадцатому году смешно, да? Причем увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике ВВП к 2018 году в один и раза относительно уровня одиннадцатого года, надо сказать, гораздо меньше, чем в одиннадцатом году. Увеличение производительности труда в полтора раза к восемнадцатому году, повышение позиций РФ в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса и так далее. Но повысить относительно 2011-го упало в три раза, если вы помните. Утвердить до 1 декабря 2012 -го года основные направления деятельности правительства. Ну, вы же? Да, конечно. Да, вот это вот выполнили. Я с тобой согласен. Как говорил поэт, нынешнее поколение людей будет жить при выполненных майских указах. Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 или полтора раза. При этом доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательного учреждения до средней заработной платы. То есть в Саратове... И не только педагогических работников, это и медицинских, там дальше я просто не буду читать. То есть в Саратове сейчас числится средняя зарплата 30 тысяч. Так вот, у медработников... И у педагогов зарплата должна быть 30 тысяч уже с двенадцатого года. Сейчас 17 год, и поверьте, ничего 90 не... 90 процентов, да? да? и они сказали, что они все выполнили. Создание ежегодно в период с 13 по 15 до 14 двух специальных рабочих мест для инвалидов. Ну поскольку инвалид это очень широкое понятие, в том что да. ментальное, то возможно да. они не созданы. А чиновники все это кто... А вот разработать до 1 октября 2012 года проект стратегии, стратегии долгосрочного развития пенсионной системы. Оказывается, вот то, что начали отматывать назад, это стратегия долгосрочного развития. Ну, когда стали фактически пенсионные деньги отнимать. Конечно. Да. А я согласен с этим. Потому что если, если... дайте Володя мышку. На. Что не так? Одна вот вот от слифта могут отключить, а тут да, банковской системе. Я вот приход с университета, она сказала, официально я за майский праздник подписываю 96 тысяч, а получаю 40 тысяч. Это, И наверное, энергетика это на такая 40 мощная. Тысяч. Так. Вот, обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней системы кровообращения, также от рака, также и дальше от сердечно-сосудистой, там всякие. Ну, это, как сказать, надо переквалифицировать статью, то есть, вспомнили от этого. Так, а да. статистика, наоборот, повышение. Да, есть. конечно. Завершить до 1 января 2016 года модернизацию наркологической службы РФ завершили, убили этот наркотик. Контроля. Да, ну, слава богу, что его убили, потому что это была вредная организация, но они, наверное, не та от нет ну, мне, нет, ну мне кажется, нет, но мне кажется, что все-таки сам организация наркологической службы РФ предложил предполагать тотальное приковывание россиян к батареям. Мы к этому движемся. А вот обеспечить увеличение к 2015 году доли занятости населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации или профессиональную подготовку в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37%. То есть, а ты прошел переподготовку. Ну, это блин, такой бред вообще. О чем они говорят? Я, я вот прочитал, я э, читал эти как-то майские указы, но не сильно внимательно. А сейчас внимательно прочитал, и я думаю, тот, кто это принял, он дегенерат. А тот, кто это выполняет, о, о, и, и, и говорит, что 90% я выполнил, ну тот вообще я не знаю. А поскольку живет. никто не читал майских указов, кроме тебя. Да. Да? <смех> <смех> то невозможно проверить, выполнены или нет. <смех> ну, да. Вот тот, кто заявляет, что они выполнены 90%, абсолютно прав. А кто это с поспорит, если никто их не читал? Кроме того, <смех> а, <смех> можно изменить размер процента. Вот обращаемся в правительство и говорим, а как же вот, на 90% не выполнены майские указы? А Дмитрий Анатольевич Медведев устами своего пресс-секретаря Наталья Тимакова отвечает, а вы знаете, мы изменили размер процента. <смех> Поэтому <смех> теперь процент составляет не одну сотую. А, скажем, одну 250-ю. Пословица же есть опять. 5. Сайт прикажет, дураки найдутся. А их искать не надо. Вот обеспечить до 2018 -го года снижение стоимости 1 квадратного метра жилья на 20%. На 20% до 2018-го должно а, упасть. Это, это, это и произошло. Потому что из-за аннерсии Крыма просто упала стоимость жилья на вторичный момент. Все, майские указы без вопросов. Еще ну, надо что-нибудь аннексировать, и майские указы пойдут как по маслу до января тринадцатого обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих низкий уровень дохода. Выполнено, выполнено в полном объеме, потому что вот Геннадий Тимченко снимает на воробьевых горах а, за небольшие да. деньги, а, дачу в, в, на территории 4 гектара а у нас медведя да, да, вот. рублей. Хватит за. Да. И, двоя, да, чью, золото, да, да, и вот это самое великое, обеспечить уровень удовлетворенности граждан РФ качеством представления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90%. То есть удовлетворенных должно быть 90%. Пока нет. Коллеги, ну простите, сейчас же еще не 2018 год. Ну да. выйдем в 2018 году на улицу, видим такое удовлетворение. Мало не покажется. Вот тут и, и с информационными технологиями... Став, че... давай завязывать с этим, потому не, что ну, зритель это, сейчас Интересно. в да? состоянии такого глубокого удовлетворения, что перестанет нас смотреть. Да. Да. Да. Нет. Нет. Нет. Люди, да. люди, кстати, любят. Вот наш человек, кто, наши соратники, они вот эти вещи любят. Вот Абдул здесь сидит, он специально такие вещи а, запоминает, чтобы потом агитировать и рассказывать людям да. уже предметно. Да, но люди не любят это слушать по телевизору. Ну да. Потому что они любят таких... Вячеслав, если рассматривать удовлетворение, как в мультики, маленькая и большая, то... Точно... Да, половина россиян назвали себя бедными. Представляешь, вот как это, как бедный Павел, да? Бедный, да. бедный Павел. Да, вот так, так и скажут. Ну, конечно. А, нет, я, как сказал Борис Леонидович Костернак, «Земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне». Русские люди любят себя жалеть, поэтому они назвали себя бедными. Это не в прямом смысле. Нет, ну, здесь ты имел в виду, наверное, бедными с точки зрения богатства, Нет. но кто-то скажет... Так можно да. быть бедным с точки зрения богатства. нужно да. быть богатым с точки зрения бедности. Ну да, ну, да согласен. Так что, видишь, могут сказать, что если император Павел называл себя бедным. да, а вот, кстати, эта история. Ну, это не он называл себя. Ну да, а ну п... понятно. Но Петр или все-таки его папа? Потому что ведь два же разных варианта: тень явилась Петра, ну, в связи с медным всадником, да. или все-таки это тень его отца. Кто его бедный Павел-то назвал? Как ты думаешь, ты все-таки? За... Я думаю, я с Петром Первым говорил, Он сказал, что это он был, да. Все, согласен. Молодец. За версию а, Наша Канада в твиттере написала Большинство россиян хотят, чтобы Путин пошел на третий срок И чтобы срок этот был пожизненный И чтобы по приговору Гагского трибунала да. Вот Сам я не рассказал, сколько времени займет 10-15 лет, то есть бесконечно как Бесконечно, вот как сказал Николай Васильевич Ломоносов да? а еще... а, Нет, но это хорошо, значит, что не, не, не все так плохо, не, не сразу все Москва не сразу устроилась Неплохо, сейчас выделили 100 миллиардов рублей на э, реновацию эту и Я думаю, что уже даже потратили Мы просто нам, нам завтра об этом скажут Сегодня выделили, а завтра уже потратят так что 100 миллиардов неплохо, если 20 миллиардов на Рейхстаг, на взятие Рикстага. Ты видел, кстати, посмотрел это взятие Рикстага? А, видишь ли, я, в отличие от тебя, человек эмоциональный, впечатлительный, поэтому я решил этого не смотреть. Ну ладно. это Хорошая комедия, особенно когда знаешь, сколько на это потратили. Ну это такая трэш-комедия, да? Путин на госсовете обсудит расселение граждан из аварийного жилья. Видишь, вот он так... Ключи. Да, там 14-й корпус Кремля, как недавно снесли по аварийности. Но и хотели построить там чудо в монастырь восстановить, где Николай I встречался с Александром Сергеевичем Пушкиным. И настоятелем чудов монастыря должен был стать епископ Тихон Шевкунов. Но ну, выяснилось неожиданно, что Кремль – это памятник ЮНЕСКО, объект культурного наследия, поэтому там нельзя строить все, что угодно. Поэтому пока разбили сквер. По старой истории о том, что сначала намечались как аресты... Да, а потом праздники, потом решили совместить. Пока разбили сквер на месте 14 корпуса Кремля. Чиновники расстроились, но не очень, потому что раньше они сели в Кремле, ибо президент находился в Кремле. А сейчас президент в Кремле не находится. Он находится в резиденции Нового горы, и поэтому там в Кремле уже сеть не надо. Они сейчас все переехали на Старую площадь. Воронежский да. завод тяжмех «Тяжмехпресс» подал иск о банкротстве «Уралвагонзавода». И вот странная история, с вагон заводом, да они там помогать Путину обещались, до того напомогались, значит, что там все развалилось, их после этого брос э, тех воткнули и сказали, что мы вас тут всех, вначале спасали так. Потом стали спасать с Ростехом. А сейчас вот Воронежский завод, который, я так понимаю, там же находится, он решил Уралвагон. Ну как там же, но ну, находит, не находится в Уралвагонзаводе. Нет, в Свердловск... я имею в виду в этой же системе. А, Ростехнологии, да? Да, в Ростехнологии. Это означает одно, что все это, э, все это ситуация рулит собак корпорации российских технологии. И она хочет списать долги у Уралвагонзавода через этот иск. Ну, это внутреннее мошенничество фактически. Вячеслав, да. угу. вот вам тут вопрос задают интересный. Будет ли Белковский избивать ментов 5.11.2017 -го -го года? <свят> Это вопрос, наверное, Станислав. Но я думаю, <свят> что <свят> он может сагитировать кого угодно. Нет, я, этому... Да, я ни, ни в коем случае не буду избивать вот да. ментов. Я могу сказать одну историю. Пафос, который смысл состоит в том, что мент тоже человек. Зачем же будет избивать человека? Конечно. Да, Я помню, что когда я должен был читать лекцию в Санкт-Петербурге, в феврале 2016 года, 15 года, мне закрыли зал, не, дали, не пустили меня в зал, и значит я выхожу на улицу, и я говорю, что давайте я почитаю стихи просто народу. Но с помощью мегафона, потому, и тогда уважаемые сотрудники полиции сказали, что этот мегафон читать нельзя, можно читать только без мегафона, в избежание административной и прочей ответственности. Я читал без мегафона тогда еще не было вот этой известной системы, когда можно сейчас есть какая-то зала, да, зала, mm -hmm. где, когда можно без мегафона раздать это зелло всем людям, и они все слышат. И э, я прочитал стихотворение несколько, в первую очередь один Ивановича Маяковского, конечно, облака в штанах. И я вижу одну очень красивую сотрудницу полиции, к, э, подхожу к ней, блондинку, и говорю, ниже вам не понравилось, а количество сотрудников полиции соответствовало количеству участников мероприятия. То есть, было 100 участников в операции, 100 в полиции. Один к одному. Она говорит, да, мне понравилось. Тогда я протягиваю руку и говорю, давайте с вами поздороваемся. И тут сотрудница полиции расплывается в улыбке и говорит, простите, просто мне по уставу нельзя снимать перчатку. Можно я поздороваюсь с вами в перчатке? В этот момент я понял, что с нами ничего уже не будет. Полиция за нас, за нас народом. Поэтому никаких бить ментов. Зачем их бить? Конечно. Безусловно. тем более наши соратники они наши соратники и мы с силой обаяния конечно решим все проблемы минуты пойдут с нами Вопрос. Если... Да. более 81% россиян одобряют работу Путина вот объясни ситуацию 48% хочет чтобы, как нам сказали, чтобы Путин вновь стал президентом одобряет работу его 80... 81% но не хочет чтобы он был президентом это... знаете, это? если бы я был пиарщиком, например, в ЦУМа? Да. Я бы предложил гениальный слоган этого в целом. И, конечно, я хотел получить в целом денег за этот слоган. Но вот поскольку ты меня спровоцировал сегодня быть с тобой в эфире, уже, видимо, денег получить не, не удастся, удастся, точно. Не удастся, поскольку придется искать в эфире. А слоган это в целом ⁇ отгрыбись ⁇ Потому что когда в подходит к русскому человеку и спрашивает, а что вы думаете про Путина? Русский человек хочет сказать ⁇ отгребись. И, но де-факто он говорит следующее. А что там надо сказать про Путина? Что я добрее ворую? Докро одобряю, конечно, добрее. И дальше должен следовать тебя Но поскольку ровкий человек интеллигент по своему происхождению. Ну да. Вот вторую часть он не произносит. Поэтому в закрытом обществе социология не отражает ничего, кроме желания респондента сказать то, что нужно власти. Чтобы его понимали, власть хочет от него услышать. Поэтому социологию надо немедленно закрыть. Причем в судебном порядке. И вот три четверти Просто, а россиян. Суд, вот, хотя это хорошая была бы пиар-акция оппозиции. Да. Запретить социологию как дисциплину. Так, запре... Наркотики же можно запретить, правда? А почему социологию не запретить? Она, она ничем не лучше. А политология-то... Вот Льва в Центр заявили, три четверти россиян признались в гордости своим гражданством. Да, все правильно, потому что гордиться тем, что у тебя есть. А тем, чего у тебя нет, гордиться не приходится. Поскольку у тебя только есть российское гражданство больше никаких поводов для гордости, ну, приходится гордиться по остаточному принципу тем, что есть, конечно. Понимаешь, когда... Анекдот по этому поводу. Когда два алкоголика сидят вместе, выпивают в последней степени. Причем такие олимпенизированные, бомжеватые. Один говорит, «Мишка, ты меня уважаешь». Он говорит, «Вовка, я себя не уважаю». «Я тобой восхищаюсь!» «Вот так и здесь, я тобой горжусь!» «Я собой горжусь!» «Ну, потому что другого-то ничего не остается». Мэрия Москвы предложила бездомным присоединиться к акции «Бессмертный что полк». Что вы не И это не шутка. Вот нам, нам, нам скажут, что мы прикалываемся. Я, я хочу уточнить вас, Вячеслав. А бездомным ветеранам или просто бездомным? Не знаю. Ну, наверное, всем категориям бездомных. У нас уже был бездомный полк. Это военнослужащие. Да, он остался, между да. прочим. До моих квартиры не дали. Не дали Более да. 300 тысяч человек. Вот, я, ты... Нет, я полностью пойду, чтобы бездомные поддержали акцию «Бессмертный полк», потому что у бездомных же тоже есть родители. Там в чем смысл этого «Бессмертного ну, полка»? Да. Чтобы ходить с, с паркетами мертвецов. Ну да, и гордиться этим. Да, конечно. А почему нет? Да. И вот правила нашей эндергиевской ленточку ужесточили в России. Можешь себе представить, то есть были оказывается, правила: можно было на сумке носить, на машине носить, можно было на лацко не носить и вообще на любой части тела, но не на волосах и не на ниже и не, ниже пояса. То есть если ниже пояса на волосах, то уже никак не годится, да? А тут теперь все, теперь вот. Что там? Теперь как нельзя носить? Теперь можно только на лацко не носить. Все. Все, все я бы в связи вспоминаю известный идет про Рубиновича, когда Рубинович идет мимо служебного входа в КГБ СССР на Лубянском проезде. Не на Лубянском проезде, как-то, на Гудинском мосту. И этот там написано на служебном входе. Посторонний вход воспрещен. на нас смотрит и говорит: ха ха может, посмотреть, если бы написано Добро пожаловать, я все зашел. Нет. Поэтому носите георгиевскую ленточку куда угодно. Нет, я, ну, себе, идиарный, я, идиарный. я просто рассуждаю как юрист, если реально я буду носить георгиевскую ленточку, даже как запрещено было раньше, то есть на волосах и ниже пояса. Они что, меня в тюрьму посадят? На 15 суток меня в дневники отвезут? А? вот я, я просто заинтересовался, но я не нашел ответа в административном нашем законодательстве. Поэтому как-то это меня смутило. Дай бог, чтобы это был главный источник твоего смущения на ближайшие годы. Поскольку ты и так не носил георгическую клеточку, а ты знаешь, почему ты я не носил. Салют на 9 мая в Подмосковье а запускал. Может я ее носил ниже форсил на волосах, поэтому никто не видел. И этого узнать я никак не мог, я согласен. Абсолютно 9 мая в Подмосковье запустят с 88 площадок. Ну да, ну что, будут... Не, мне кажется, 14 не хватает. 14-88 нужны площадок. 14 да, это ты прям в жилу 14 в Москве, 88 в Подмосковье, так через слэш, да? Да, то есть к 9 мая это такой юмор. Ну кто понял, да. День Победы в Москве. Обойдется государству в полмиллиарда рублей. Это не страшно, потому что сама победа обошлась гораздо дороже. дороже. В 1945 году, да. Она обошлась в полмиллиарда людей, мне кажется. Ну, да. Вот нет, ну, интересно, что 150 миллионов это подвести солдат туда, к площади. Будет стоить 150 миллионов. Я думаю. Я так. понял. Я понял, что надо делать. Краудфандинг. Собираем mm -hmm. еще 150 миллионов и ведем окончательно солдат. Уже не в площади, а туда, внутрь. Я с своем придумал, как э, абсолютно сменить власть в России. Это называется проект Петросян. Но это было давно, это было лет 15, когда Евгений Ваганович Петросян был еще видным артистом. А сейчас он куда-то исчез. Устраивается концерт Петросяна в Кремлевском дворце съездов. Он же Государственный Кремлевский дворец. Там 5000 мест. Собираем 5000 активистов на концерт Петросяна. После этого берем Петросяна в заложники. И идем с ним непосредственно в, глав... в первый корпус. Здесь есть президент. Все решается. А как? Гениально. Потому что 5 тысяч против этих 5 тысяч не попрешь. Поэтому ну, надо что-нибудь такое воспроизвести. Вот надо солдат довести до конца. И вот В смете там а, отмечено, что 98 миллионов будет стоить разгон облаков. То есть, и установление хорошей погоды. Да. То есть, это прям список барона Минхаузена. Да. Там должен быть подвиг, соответственно, да. война с Англией. Но если у барона Минхаузена это все было даром, да, то здесь это все денег стоит. Вот еще, возвращаясь к вопросу 150 да, миллионов. Да, на 8 минут у меня запланирован подвиг. Вот, как Я, конечно, не хочу сказать, что это подвиг, но что в этом есть. 98 150 миллионов привести солдат к площади. Раньше это стоило бесплатно, да. И это, наверное, вот если вспомнить, когда Екатерина отправила дивизию на Пугачева, она отправила на извозчиках, потому что нужно было быстро. Это единственный раз вообще в истории России, вот я думаю, наверное, это стоило, может быть, подешевле, чем... Да, поэтому мне кажется, что каждого садата нужно отправлять на Rolls-Royce, Чтобы сад езжал в Кремль на Роллс-Ройси. Все равно, мне кажется, денег будет слишком много. Много денег мало не бывает, как говорил Степан Стефан Краснодар. Краснодарин и владелец пивной завели дело за родину мать с рыбой. А Родина... что, с мясом, что ли, надо было? Нет, она вместо меча стояла с Идем, где святой распяли пророка, тела отдадим раздетому плясу. На черном границе, греха и порога поставим памятник красному мясу. А это, конечно, ни рыбы, ни мяса. Не рыбы, ни мяса. Да сразу вспоминается это. Догма. Помнишь фильм? Ты смотрел фильм Догма? Очень хорошо. А вот, мне тошнит, потому что вот эта камера... Какая... А, нет, Догма это где эти самые католические... Да, <связывания> да, да. Католические вот Да, Хочешь ударить меня рыбой, когда там Метатрон превратил эту биту в рыбу. Вот в данном случае здесь нечто подобное. Я, знаешь, вспоминаю всегда одну историю, интерес которой у меня лично с родиной матерью связано я пошел какие-то дела делать и возвращаюсь, стоит Меркулов, слава мой тогдашний помощник, и разговаривает с мужиком, который со второго этажа кричит... Я сиську возил в грузовике. Я думаю, бешеный какой-то. И потом оказалось, как мне слава рассказал, что он беседовал с мужчиной, который помогал строить родину мать. И вот грудь родины матери он вез в грузовике. А я самое яркое время слога на родине матери, который можно было бы начертать на постаменте в Волгограде. Вас много, я одна. Хорошо. Крымчанам-должникам на полгода запретят выезд с полуострова. То есть, если должник, то если нас не выпускают за границу, то их не выпускают с полуострова. Кого-то э, не будут выпускать из квартиры. Как если... сказал Владимир Ильич Майковский, иди сюда на полуостров моих больших и неуклюжих рук. А, нет, ну то есть, мало того, что крымчан вообще никуда не выпускает, потому что нельзя, собственно, после аннексии Крыма у них ограниченный юридический статус в Европе. Да, сейчас их еще не выпускают. За то, что они должники, а они должны все Владимиру Владимировичу Путину. Он же присоединился к России. Поэтому им нельзя покидать половоострование. Я бы не советовал. На полгода, да? А? На полгода. Не до тех пор, пока оплатят, а именно на полгода. Да, ну это вот особенности феодального устройства. Как Нет. сказал Александр Качгавич, я, конечно, вернусь в цветах и в мечтах. Я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода. Да. Это и посвящено крымчанам, которые проголосовали в огромном количестве за присоединение Крыма к России. И вот когда мне говорят, примеры феодализма в России, вот. Ну, это же крепостные, если они приписаны к какому ну, пусть большому, да, участку Крым. Там, ну, тем не менее, они же не могут оттуда уехать, они не свободны. То есть сейчас в другом регионе делать? Ну, в чате пишут Наказание должникам жить в родной стране Так оно и есть Их не упускают из родной страны Скворцова «Россияне стали намного культурнее отдыхать в праздники». Минздрав говорит, что культурнее стали. Ты вот стал культурнее отдыхать, а Станислав, или нет? Понимаешь, я настолько культурно отдыхал всю жизнь, что культурнее же просто невозможно. То есть не стал? Нет, нет. Но, конечно, по отношению к министру здравоохранения не стал. Потому что, если раньше я выпивал в праздники водку, то теперь я выпиваю белое вино. Это значительно культурнее. У меня просто печень уже не работает. Но это из-за того, что я постарел, а о нем, так сказать не всего политических соображений. Про девочку Машу, да, помнишь, когда сынок приводит девушку домой и говорит, мама, это девочка Маша, она не курит и не пьет. Как да, что ты не Поэтому россияне, я думаю, по этому же э, нет, принципу россия... стали отдыхать культурно. Нет, не нет могут россияне быть. просто поняли, что все прослушивается и просматривается. И стали вести себя более конфиденциально. Да, и вот, а вот... Жириновский сказал, что негде в России потанцевать. И Путин спросил Собенина, куда пойдем на танцы. Это главный вопрос. Вот вокруг этого весь шухер всегда для чего? Для того, чтобы на главные вопросы не отвечать. А вот такие вопросы становились главными. И... Они хотят показывать, как надо отдыхать россиянам. Да Еще вот... покажите, на какой ну, деньги. на какие. Да, и вот Жириновскому сказали, пришлют 60 или сколько там билетов на танцы чтобы он мог уж потанцевать. Ну, и как опять идут сборы, как в Южном парке, консервные сборы, да, сборы для ветеранов, для деревень. Вот странно. К да, вот, жителям жизни. деревень собирают какие-то там продуктовые наборы. но ну, это просто страшно. Да, сразу вспоминается Москва и москвичи, Геллеровская. Да, да, но поскольку деревни вымерли, в основном, в России, то ну, ясно, на да. чего эти наборы собираются. Они будут украде. Но Я, кстати, придумал хороший на <свят> деревенский бал. Деревенский бал, деревенский <свят> бал. Что-то в этом есть. На, на погорелые места тогда тоже собирали. Помнишь, и те, кто собирал на погорелые места в деревне, называли пожарники. Потому что человек, который тушит, назывался пожарный. А пожарник, тот, который ходил и говорил там, нападайте на погорелые места, там туда-сюда, это, это вот были пожарники, ну, в основном те, кто разводил, чтобы что-то получить. Сейчас вот такие же пожарники, наверное, тоже присутствуют. Истребители США были подняты на перехват российских самолетов у Аляски. Да, интересно тут рассказывают нам чудеса, что Пентагон назвал профессиональным полетом. Ну, да, естественно, самолетом. иначе зачем было поднимать истребителя, если да. полет был непрофессиональным. Не, а что значит профессиональный? Летят самолеты? Как они могут профессионально или непрофессионально лететь? Где-то не в жаркие страны, я не хочу улетать. Ну, вообще... То есть Пентагон сказал, что да, еще летчики в России есть. Ну, замечательно. Вот 80 километров до побережья было. То есть, ну, самолет Ту-95 носит на все крылатые ракеты Х-55. Они летают на очень большое расстояние. То есть, не на 80 километров, а гораздо дальше. Вопрос, зачем подходить на ракетоносных побережью США. Понятно, для чего щека... щекотят нервы. При охране Су-35-х истребителей. Ну, вот если ты вспомнишь советский период, то те же самые Ту-95-е, они летали без прикрытия. Почему? Потому что э, наши советские вожди очень переживали, что могут э, mm. принять это за реальную yeah. атаку, ну так как истребители охраняют, и может что-то случиться непоправимое. Но сейчас никого это не касается. В общем, нормально летят истребители, охраняют и провоцируют. На самом деле это провокация. Вот Нет, вот. ну это демонстрация того, что у нас еще что-то летает. Ну да, я это понимаю. Ну, И ну, они, кстати, я думаю, это понимают, да, иначе бы ну... они нервничали. Вот тут в чате пишут, есть ссылка на эфир Эхо Москвы. Ребята, это не на Ютубе Эхо Москвы, а в сети визоре. То есть в Яндексе или в Гугле наберите Эхо Москвы, там выйдет радиостанция, там вы найдете видео записанные Это да, Пошла официальный сайт Эфу Москвы, мы там в топе, но мы должны быть первыми. Там осталось на еще тысяча, раз всего тысяча нужно кликов сделать, чтобы занять первую А, а также подписываемся на канал «Ар "Подготовка" в Ютубе, ставим лайки, комментируем, поднимаем видео в топ. Сейчас вот говорят, у Навального был стрим, я так понял. И сидели люди там, досматривали и пришли сюда и 8 часов, да. Ставят там В Конгрессе США одобрили создание Комитета по противодействию тайному влиянию России. Mm -hmm. Видишь, то есть. Ну, имеется в виду не только влияние в США, но вот подразумевается, что структура будет бороться с тайным вещанием, манипуляциями со СМИ, дезинформацией, финансированием агентов влияния и даже убийством. Ну, это гибридная война, конечно, потому что Владимир Владимирович Путин понял, что совершенно не обязательно объявлять кому-то войну и водить войска, если можно просто кого-то грохнуть. Ну, да. да. И я думаю, что США вполне адекватно оценивают эту угрозу. Потому mm -hmm. что агентуры российской довольно много в разных странах, ибо а количество денег, которое уделялось на финансирование этой агентуры в последние 15 лет было немедленным по западным меркам. Но завтра же живут скромные люди, да? которым кажется, что 10 тысяч долларов это большие деньги. А в России так никому не кажется. Кажется, это маленькие деньги. Да, поэтому неудачное покушение на Александра Вучча, премьер министра Сербии, попытка природы в Черногории, неудачное покушение на Владимира Плохотнюка самую влиятельную политическую фигуру Молдавии. Это все убедило только Кремль в том, что это надо дожать. Надо хоть одно удачное покушение сделать на кого-нибудь. какую-нибудь важную политическую фигуру за пределами России. Поэтому я ожидаю такого удачного покушения в ближайшее время. А на кого пока не знаем. Интересные ну, мысли. Интересные да. предсказания. Мальцев, прошу ответьте, если вы станете президентом, вы дадите чеченскому народу независимость. Чеченский народ, как и любой другой, имеет право на самоопределение. И если э, мое слово, то, конечно, да, и, конечно, чеченский народ сам выберет, э, куда да, идти. Да, я, кроме того, считаю, что помимо самоопределения чеченский народ имеет право на самодополнение и самообстоятельства. Да, поэтому, мне кажется, надо давать пока есть. Да. Да. Администра... Но на наше вот движение, артподготовка. Мы все абсолютно едины в этом, в том, что э, у чеченского народа, безусловно, есть э, не только право, но и реальная возможность при перемене власти проголосовать за все, что он сам решит. То есть за свободу. Значит, свободы никаких вопросов нет. Мы за это. Еще ребята набросили, что я сказал Яндекс. Да, Яндекс действительно бойкот. Я просто оговорился. Я пользуюсь сам Гуглом. И просят также напомнить о мультике. Про большой, маленький и большой да, На ютубе смотрите мультик. В общем, гениальный, хороший, в да, да, гениальный. Как сказал поэт Павел Когут, я с детства не любил овал. Я с детства Google рисовал. Да, да, да, да. Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР. Ну, не знаю, если поставил, то мы, наверное, бы об этом не узнали. Нет, нет, почему? Там же все это анонсируется. Это вообще традиция как-то в азиатско тихоокеанском регионе анонсируется даже перевороты государственные. Армия сообщает, что через две недели будет государственный переворот. Спасать кто может. Очень похоже на 5-11. Да. Конечно. Поэтому нет, тут все нормально. Я давно призывал, собственно, Россию Владимир Ильичу Путина вступить в коалицию по свержению режимов КНДР. А, главной проблемой это все хотят свергнуть режим КНДР. А, не хочет только Южная Корея. Потому что я был, бывал в Южной Корее, и мне сказали, объяснили, что для интеграции Северной Кореи в Южную, если свергнуть режим КНДР, раньше было нужно 200 миллиардов долларов, а сейчас триллион. А кто же даст триллион, никто не даст. Вот, поэтому легче дать 100 миллионов долларов в год, условно я вот семье Кимов, чтобы они не стремились избавиться от себя. Но я прекрасно помню день смерти любимого руководителя Ким Ченнера. Это было так. Послушайте меня. Потому что никто не переживал смерть Ким Ченнера так острой и болезненно, как я. Это было в ноябре 2011 года. И я ехал в аэропорт. А тогда было «Медведевское время». Ты не помнишь, что такое «Медведевское время»? Ну да, да, да. Это что-то, что, что пролоббировали, конечно, вампиры, потому что <свят> а, светло становилось там в один с утра. А, есть, <свят> это было механизм общения тьмы. Вот. И поэтому где-то в 9 утра ехал в аэропорт в полной тьме. И, значит, по радио мне говорят, что скончался любимый руководитель Ким Его тело уже помещено в мавзолей. И... Государственный телевидение Северной Кореи также объяснил, объявило причину смерти у любимого руководителя Ким Чен Эра. Нераздел... Смертельная усталость от любви к родине. И я подумал, что ведь я тоже страдаю смертельной усталостью от любви к родине, только в отличие от любимого руководителя Ким Чен у меня эта любовь неразделенная. Поэтому я, я как никто понимаю страдание северокорейского народа, он же южнокорейский южно народ хочет сделать так, чтобы не платить за северокорейский, а северо вообще не понимает, чего хочет, потому что он живет в состоянии тотального голода, и вот он в смысле ведет здоровый образ жизни. Это чудо голодания по полю брагу. А у нас, когда я был юным человеком, учился в институте, у нас была такая развлекалочка. Мы покупали журнал, который очень здорово датировался, и был самым красивым журналом Советского Союза, он назывался «Корея». Это был северокорейский журнал, стоил он очень дешево, но там все было в глянце. И вот я помню, товарищ у меня все время ходил, этот журнал покупал, а я брал, у нее читал, и однажды я вот понял... Какое представление ну, у северных корейцев обо всем мире, когда там было что-то про Кемерсена, и вот раз, в разных странах мира высказывались люди. И, в общем-то, в, в Киеве, в Киеве какой-то человек с украинской фамилией был остановлен на улице, и ему задан вопрос про... Кемерсена и он на этот вопрос, вопрос я не помню, ответил. Наш вождь и учитель, товарищ Кемерсен там сказал тот и тот, представляешь, хохол какой-то идет, его вот осталось, блин, а там идея была какая, что вот Сталин умер, Мао Цзэдун умер, все померли, остался последний вождь, так сказать, вот топовый такой, экстра-класса, и поэтому он вождь и учитель и великий кормчий. И как-то вот у меня настолько это там, где-то вот обострилось, вот, так сказать, если восприятие ты что, лидеров всех диктаторов Португалии и Солоса, месяц после, собственно, строиния власти об этом не знал, ему не сообщали. ты хочешь сказать, что если... Кимчены на отстрадят, он тоже может об этом не узнать? Нет, Ким об этом узнает, об этом не узнает тот другой <связь> Ну да, может быть <связь> Вот, значит, Министерство иностранных дел Китая заявило, что все равно, ну, то есть КНДР наехали на Китай, а они заявили, а все равно мы вас любим, то есть все равно будем сотрудничать и так далее. Это обычно. Понимаете, я в детстве еще изучал много китайскую литературу, к сегодня китайского языка я не знаю. Китайский язык знает только Мария Владимировна Захарова, официальная, официальная МИДа. Поэтому это хорошо и выглядит. Потому что она училась в школе при посольстве в Пекине. Помнишь анекдот что жиды, что прищурились? Ну так, да, как? да, да. Никита Сергеевич Хрущев прилетел ну в Китай да. вместо Израиля в Китай. Да, так. Но из китайской литературы вытекает, а я очень хорошо, неплохо ее знаю, хотя и по-русски, что Китай вообще преисполнен любовью. Вот в лучшем романе, в самом главном романе Китая при царстве, это двойная мир" такой китайский, Рассказывается история о том, как положительный герой этого романа, который называли Любэй. Он заехал, ехал-ехал, ночью ехал, и э, устал, и заехал в гости к какому-то джентльмену. И джентльмен накормил его мясом. И Любэй вышел утром вместе с своими братьями, Гуан Юем и Джанфеем, и увидел неожиданно, что во дворе этого дома, где он ночевал у чужого человека, лежит труп жены этого человека с которой, руки которой срезано все мясо. И стало понятно, что хозяин накормил гостей мясом собственной жены, которую предварительно убил. И это преподносилось в романе про царство как огромное благо, то есть как плюс. Ну что, человек был настолько хорошо настроен к гостям, что так заодно и убил жену, чтобы накормить их мясом собственной жены. Вот это к вопросу о психологии великого китайского народа, строителя для коммунизма. Поэтому, если кто-то хочет реализовать китайскую модель для России, то большое всем привет. Да. Поэтому Китай преисполнен любовью. И когда он говорит о том, что он все равно будет дружить скандара, это означает, что китайцы казнят не 10 миллионов корейцев, а только 12. Так, вот обвинение будет. Добиваться. Да, причем, извините, я еще закончу да. эту мысль, она важная. Я вот студентам с рассказываю, что когда Наполеон выиграл битву при островице, в 1905 году, в декабре, то он зашел в Вену, в столицу побежденного государства. И они с императором Францем пошли в оперу. Правда, это выглядит очень странно, и звучит. Например, там Сталин зашел говорили, с Гитлером пошел в оперу. Да? А когда китайцы, один удельный китайский князь побеждал другого, то он казнил семью побежденного в трех поколениях. Ну да. Обвинение будет добиваться в суде пожизненного заключения для Януковича. Ну, предположим, заочно они приговорят его к пожизненному заключению. Как дальше? будет? Не, вот я понимаю, как мы возьмем здесь власть и отдадим Януковича. Но они-то на что рассчитывают? Они же не могут рассчитывать. Они на. Они занимаются пиаром свою... и больше ничем. Они да, Ни на что они не рассчитывают. Я помню хороший анекдот про Януковича. помню, что Янукович дважды сидел он был даже судим. Да? И mm -hmm. один раз он сидел да, да, за шапки. За то, что, да, И поэтому на Украине был совершенно хороший про него анекдот, как э, заходит Янукович в шапке в храм и настоятель храма говорит, Виктор Федорович, вы не могли бы снять шапку? Кто? Я не мог бы снять шапку. Да, хорошо. Вопрос такой вот тебе... На которые у меня нет ответа. Почему украинская сторона никогда не предлагает ну вознаграждение какое-то какое за вот этих вот э, людей, которых могли бы им как зайцев там в мешках привозить, если бы это всех устроило. Как Дед Мазай, да. вот жадность. Ну, что не, да ладно, ну, что-то на миллион да. долларов. Да, Это ну много, не миллион, но там... Ну, нет, что миллион, не съем, то понаткусывай, нет. Понимаете, там ведь <с <с э э э э э э есть прекрасное понимание, что я все равно не отдадут за этих людей. А, собственно, то, а что и предлагать вознаграждение-то? Ну, для ну. того же пиару. Нет, а, пиар э, по-украински, это объявить Януковича в международный розыск и заочно приявить его к, к пожизненному заключению. Знаешь, он все равно не сядет. Не, ну можно счет открыть, собрать деньги. Я с удовольствием даже свои деньги отдал, чтобы Янукович туда уехал, и его посадили. Вячеслав Вячеславович, я всегда знал, что ты еще практичный. Но ты давно не был на Украине, и не знаешь, что всякие деньги, которые собираются на Украине под политические нужды, какого разворовываются. Не люблю я совсем денег не жалко. Ну да, это <смех> плохо, это неправильно. Здесь в чате пишут, предлагаю в случае очередных судилищ над соратниками писать заявление по поводу оскорбления чувств верующих в правосудие. Нет, я сам как человек верующий, я всегда готов написать заявление, что оскорблены мои чувства. Мои христианские а чувства оскорблены тем, что российская правоохранительная система действует не по-христиански. К тому же 31 октября будет юбилей реформации. 500 лет Мартин Лютер, Старпарк, Мартин Лютер по официальной версии, прибил свои тезисы: 95 тезисов к да. замковой церкви в Виттенберге. А на самом деле, конечно, этого не было. Это придумал его последовательный ученик Великий Лонгтон. А сам его просто направил тезисы к епископу Майнскому с целью дискуссии, организации полемики. Но мне кажется, что 31 октября стоило на храм Христа Спасибо немножечко прибить. Не забить? избежание оскорбления чувств кого-нибудь, а прибить. И мы не должны забыть про этот юбилей, потому что если не будет реформации, если не будет ликвидирована РПЦМП, которая давно пора ликвидироваться, то не будет и демократизации России, и не будет революции, ничего не будет. Это надо сделать. 31 октября. Всех призываю, надо пока подумать. Кстати, интересно. 31 да. октября в любом да. случае раньше, чем 5 Да, году. за 6 дней, да, конечно. 6-дневная да, война. На существует. самом деле, обозначаться каждую передачу, что мы не с РПЦ. Макрон выиграл у Ле Пен заключительные дебаты во Франции. Угу. Да, и тут, говорят, 63% за него там проголосовало. Вот Мария Лепен закидали яйцами во время предвыборной поездки. Вот, ну не. Некреативно, яйцами. Я бы, вот, Мари Люпер, лучше бы там какие-то поросящими закидал были или Зачем же я Можно было даже резиновые, дабы. Вячеслав не... что, ты упустил свой шанс, теперь тебе ждать следующих выборов. Нет, Менюль Макрон не очень нравится, потому что, так сказать, у него взрослая жена, она 24 года старше его. И все знают, что он гей, но это не имеет никакого значения. И мне нравится такой гармоничный человек которого спрашиваешь, Макрон, ты Он говорит, а что? Вам-то что? И ты признаешь, что в общем тебе действительно что? Это же не в Российской Федерации происходит. Я вообще сторонник президента Гея, как мы говорили в прошлый раз. Имея в виду Вячеслава Володина. Потому что это переход к женскому управлению, которое я поддерживаю. По поэтапно, по Супруг Елизавета II объявил о решении отойти от публичной деятельности. Ну да, в принципе... Филипп... Вы знаете, это, это да, это, видимо, синоним слова «умереть», потому что принц Филиппа уже 102 года. Нет, там 91. 95. Да, поэтому это очень правильный эфемизм для да. Иван Иванович отошел от публичной деятельности. Газета сам. В по панехида состоит сотых. Помнишь, когда в убить дракона, третья голова вышла в отставку по состоянию здоровья. Нет, но лучшая шутка, все-таки из дракона Шварца. Я не помню, есть ли она в фильме. Это когда он заходит к дракону. И э, э, слушайте, а у вас одна голова, а мне говорили, что ты. Да, да, да. А что так? Ну, что, это я сегодня без чинов. Без чинов, да. по-простому без чинов. Да. И вот, кстати, в фильме есть это точно. Вот и газета «Сан» опубликовала заметку. Газета «Сан»? Это японское что-то такое. «Сан» имеется в виду солнце, да. Вот. А... В смерти принца Филиппа заметку. Вообще, а как, как это, как да. это он заметка? Даже должен... Он шел, да. помер, нет? Нет. Так он живой. <смех> и, и в этом весь цимус, представляешь, опубликовали заметку про нашего мальчика. Но если человек помер и такого ранга, то это, наверное, некролог. Да? Как можно заметку опубликовать? Это, это как в том еврейском анекдоте. Помнишь, когда человек подходит каждый день к ларьку «Союз печати»? Нет, берет Смотрит и кладет. А и, и так 20 лет. И ему говорит, а что вы газетку не покупаете? Он говорит, а я жду сообщения. А говорит, так может быть, оно где-то там Нет, то, года, который, то, он будет -то, на первой да. полосе, да? Поэтому вот как-то странно про заметку. Источник рассказал о постановочной съемке новой химатаки в Сирии. Ну не знаю. Насчет этого трудно. Вообще, что ты вот думаешь про эту химатаку? в Сирии, вот, которые... Ну, вообще спецслужбы Запада уверяют в том, что она была. <связь> а поскольку мы живем в виртуальной реальности, значит, она и была. Ну, не знаю, была она или нет. Не, на, насчет того, что люди отравлены химоружем от 100%, а, поскольку есть уже и заключение судмедэкспертов, и а, живых лиц исследовали, и так далее, и так далее. То есть, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, что это может быть просто бумаги. Но с другой стороны, такой уровень такого заговора он навряд ли Знаете, будет. Знаете, наши военные еще говорят, что если бы использовались российские какие-нибудь бомбы до да, самолетов, то жертв было бы гораздо больше. Ну, у нас вообще не привыкли считать жертву. Нет, я не знаю. Насчет наших, я, если они докладывают Путину, что химическое оружие в России уничтожено, да. А как, про какой наш это можно говорить, если оно уничтожено? Ну, было, была же версия, что это Россия сбросила с российских самолетов российские бомбы. И как ну, вы, и пилоты рост... были сирийские. Так, вот видишь, в Таджикистане начали увольнять тучных милиционеров. Представляешь, что есть в Таджикистане... У нас бы тогда всю милицию разобрали. Да, да, да, это интересно. Ну именно поэтому Понятно. я не пошел работать в милицию, не в полицию. Да. Я не уволю. Причем 10 уволили. Вообще, если говорить про тучных, то, наверное, должно быть 7. Семь тучных милиционеров и семь точных милиционеров. Это, это правильно было бы, а тут 10 как-то, ни туда, ни сюда. Вот э, в, Ка в Каракасе разогнали акцию протеста, 161 человек пострадал. Какие у тебя прогнозы по поводу Венесуэлы, Мадура? Я думаю, что режим Мадура все-таки рухнет в ближайшее время, потому что он абсолютно не способен. Я вот с тобой да. абсолютно согласен, да. что Чавес еще как-то мог держаться. Ну, Чавес держал за счет харизма, а у Мадура нет ее. Ну, и не только харизма, у Чавеса все-таки были мозги, так вот, без обиды насчет Мадура, но ну, что-то он не впечатление умного человека, он как бы не, не, не дает. То есть не... я не вижу в нем особого какого-то ума, и э, деятельность его какая-то она... слабо направлена на удержание. То есть, это какое-то лавирование, которое в конечном итоге приведет к краху. Вашингтон. Первый испытательный пуск ракеты «Вектор-Р», предназначенный для вывода на орбиту микроспутников, состоялся в штате Калифорния. Да, видишь, вот то, о чем мы говорили. Теперь микроспутники – очень важная тема. Очень важная тема. То есть, если раньше все было громоздко, потому что маленькое, ничего не помещалось, то сейчас уже все. Вот появляются микроспутники. Нет, я в США совершил огромный технологический прорыв, а Россия находится на... Периферии, к сожалению, в ну, находится Портянки Россия. Особенно если говорить о том, что Маск к 2018 году обещает покрыть чуть ли не всю землю wi бесплатным Wi-Fi, да, да и... при помощи своих ракет Причем, и но... при помощи вот таких Мас... такого и... рода спутников. Илон Маск, он же ведь не кремлевский выдумщик. То есть, ну да. А, не его... Нет, но Россия решила проблему Илона Маска в значительной степени. Ведь Россия сначала решила проблему Джулиан Ассенджера, который сидит в посольстве Эквадора потому что она завербовала Памелу Андерсон. Помните такую актрису Памелу Ну Да, да, да, да. Да, она как... И можете отличить, как только Памела Андерсон встречалась с Сергеем Борисовичем Ивановым, по защиты животных, а тут же отправилась в Гондон в посольство, в которое Маску, а еще через несколько дней после этого... И, господи, хелону Маску, Джулия Нас уже, прошу прощения. И... О, о, подожди, вот это не... Да, да. Нос... Значит... После этого Джулиан Ассоч публиковал какой-то компромат, то есть было совершенно очевидно на западных политиков, что его передает России через Памелу Андерс. А поскольку Памел Андерс, наверное, еще является героем фильма Барат, Сашей Бароном Коином, то все это закольцевало сокончательно. А теперь Россия наняла актрису Амбер Херт, которая бывшая жена Джонни Деппа. Причем по версии авторитетных голливудских изданий, я их сам читал своими глазами, поскольку я понимаю по-голливудским. Там написано, что Амбер Херт вообще была лесбиенкой, которая и жила она с дамой по имени Тася Ван Ри, и они развели вместе Джонни Деппа, чтобы срубить с него бабла. Когда они срубили с него бабла, Амбер Херт развелась с Джонни Деппом и пристава к Илону Маску, и они вместе ездили куда-то в Азию. Так что очевидно, что она работает на российские спецслужбы, чтобы получить разработки маск, вот через нее. Поэтому Памел Андерсон и Амбр Харт – это наше основное оружие, и я бы не стал сбрасывать со счетов. Это гениальная разведданная операция. Абсолютно. Одна порнозвезда другая ну да. А это, во-первых, одно другому не противоречит. А вот сейчас мы видим, почему порнозвезда не может быть лесбиян. Значит. И наоборот. А к 2050 году люди откажутся от секса для размножения. Слав, это про нас. Мы 50 году с тобой откажемся от секса. Надеюсь, что не раньше. Надеюсь, что нет. Ну я думаю, что. Вот что такой любовь. Да, вот помнишь, сразу же это, вот я прям строчку высоскую не помню, как, не помню, как поднял я свой звездолет, лечу в настроении питейным. Земля ведь ушла лет на 300 вперед по, грустной, по гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тауке те, ужасно повысились знания, что если и там почкование. Помнишь, ну, в общем, на 2050 год это через сколько лет? Ну, примерно через... 30. 30, 30, 30, 30, 30. Ну, слава богу. В общем, 32 года еще пройдешь Так что, у нас спрашивали, какое видим мы будущее, так как Каждая общественно-экономическая формация меняет понятие семьи, какую мы видим семью, и мы, в общем-то, видим ее действительно несколько другой. То есть, когда сейчас мы видим, что появляются роботы различные, в том числе и для сексуальных всяких утех, и в дальнейшем, наверное, людям не надо будет десять раз сходиться, расходиться, а, в общем-то, можно делать все, что угодно. Ну, Я... На самом деле и сейчас, по большому счету, -то, Ну, да, да, все, но только не с роботами, а с людьми, понимаешь? Здесь вот пишут, помыла Гей Андерсон. Ученые люди матерятся. А, ученые двое Ученые люди матерятся, вот как! Они тоже матерятся. Люди матерятся из-за генных мутаций. Да, видишь, вот... А тут и в заголовке есть какой-то изумательный Синдом... какой подтекст. Ту Синдром генетическое заболевание, и поэтому эти ученые из Калифорнии, американские решили, что и, наверное, люди матерятся из-за генетических мутаций. Сразу. Да, я думаю, что это очень хорошая версия, потому что она избавит нас от административной ответственности. Да, да, скажешь, у меня генетическая мутация, поэтому... Иначе мы и матерились. Да, но сразу же вспоминать по поводу мутации тот анекдот, да, помнишь, когда родился негретенок в семье, и... Врач так думает, ну, я не хочу. Я там... И акушерки, говорит, слышь, иди там родителю расскажи, скажи, там, гены, там, мутация, там, туда-сюда. Она выходит, смотри, там такой амбал сидит. Она, ну, я санитарки, говорит, слышь, ты там расскажи, мы там тебе пузыречек там все. Она глянула, ой, пошла какого-то там сторож дядя Петя, говорит, расскажи, что гены, там, мутация. Дядя Петя подходит, говорит... «Иванов, ты что ли?» Я. «Дурак ты, Иванов! Мутатор свой не мыл! У тебя негритен родился! гены назвали!» Нет, но на эту тему еще прекрасный украинский анекдот. Как э, Соединенные Штаты Америки забросили в Советский Союз супершпиона. Это, на самом деле, на эту да. Да. Супер... да, про супершпиона. Да? Значит, э, Идет супершпион. А супершпион владеет всеми языками народов СССР. Он абсолютно, надо сказать, в генетической памяти у него внедрено, как вообще он учился в советской школе и так далее. И вот он идет по лесу в Черниговской области. И сидит на пеньке, сидит старушка украинская. И старушка говорит, «Слушай, милок, а ты, случайно, не американский шпион?» А что, американский шпион? Отвечай, а бабушка, ты почему так решила? А что-то у нас здесь давно неков не видели. Так, ну что, ответим, наверное, на вопросы. Кость там это. Давай, то там вопросы. Вот тут у нас. Здесь вам посоветовали запасаться сексом в прок, если до 2050-го. Да, помощь политзекам. Тут вот нам... Да, нам надо напомнить, что у нас э, да. завтра будет освобождаться Юрий Горский, если я ничего не путаю. Да, не но будет. он только в том случае будет освобождаться, если апелляция э, оставит все в силе, потому что может э, из, измениться все. Давайте да, завтра в перископе мы однозначно выйдем, скажем, что как апелляция прошла. Если апелляция ему не добавит срока, то uh -huh. в 0.0. У нас выйдет. Да, поэтому давайте все его встречать. Константин, да, Константин пишет. Вячеслав Станислав, ваше мнение, почему Путин запретил рассекретить военные архивы времен Великой Отечественной войны в 15 году и продлил их секретность до 2040 -го года, Константин? А, потому что в, в этих военных архивах, во-первых, сказано... Очень много материалов, которые свидетельствуют о колоссальных жертвах, которые принес сталинский режим, и о том, что жизнь на оккупированных немцами территориях была гораздо лучше, чем на, собственно, автономной территории Советского Союза. Ну да, согласен, что угу. там есть много нюансов, которые Путин, который является правоприемником, как он сам решил, да. Да, победителей. Только Путин же у нас победил, и Шойгу взял Давайте это, после да... драки по нашему а кулаками, как сказал Павел да, он... Борис Луцкий, и только пиво раки мы ели и локали. Вот Я уже говорил на дожде, но тогда я не рискнул завершить эту фразу, что моя бабушка, вернее, родная сестра моей бабушки, жила в Париже во время войны. Когда была немецкая оккупация города Париж И я увидела впервые в 1990 году родную сестру моей бабушки Когда я приехал в Париж первый раз в жизни Ей было там уже почти 80 лет И я ее спросил, а как же ты жила при немцах, будучи еврейкой? На что я дословно слышал такой ответ Ну, я очень любил своего мужа, он не хотел уезжать из Парижа я много еще потом что узнал о жизни в Париже при немецкой оккупации нацистов, да, нацистской оккупации. Но все-таки я на канале дождь сказал, что я не буду это пока рассказывать, потому что, мне кажется, это достойно отдельного фильма. И мы не должны размениваться на мелочи. Вот снимем фильм потом, как моя бабушка жила в Париже. Кстати, уже Саш Фарид, что в конце сентября будет премьера моего спектакля Записки сумасшедшего. Я всю жизнь не выступаю в жанре записки сумасшедшего, как Вячеслав Вячеславович знает в том числе и сегодня, ну, да. но я переписал немножко, там отредактировал Николая Васильевича Гоголя, написал пьесу по его запискам сумасшедшего. и в конце сентября, надеюсь, что в центре имени Мерхольда будет премьера моего спектакля «Я сам играю Поприщина», со мной еще играет одна молодая красивая актриса-блондинка, поэтому даже если вам противно меня видеть, я абсолютно убежден, что вы придете посмотреть на красивую актрису-блондинку. Да. Обязательно придем И нам кажется, дело будет. Ну, да. Владислав и его пантерка Тверь, требую переименовать эфир С участием Белковского Смешные новости вместо плохих Новостей Вот, Вячеслав Гляньте почту Подготовил для вас сайт С базой героев, о которых вы говорили Ну, то есть, тех, кто там Списка Магнитского да. Помощь политзекам Второй раз пишу вопрос соратники. Завтра пятое число. Салюты запускать. Конечно, Конечно запускать, запускать в 20.00. Так, Соня Воронеж, посильная помощь. Спасибо. И вот дед Маздай, да? пусть насрут себе в штаны поджигатели больные. Хорошо. Хорошо. Сейчас Знаю? спрашивают, где у нас Невзоров, да. вы обещали нам. Я вам обещал? Да. да. Значит, да, сделаю... Поручим а сколько... Куш. Невзорова обещал. Поручик Лукаш вот ответился. Отто Кацфельдкурат должен еще тогда да. ответиться. И Вова, Вова Грузия апельсины бочками наша Гранма уже вышла. Это из Балашихи пишут. В общем-то я согласен. В общем все хорошо. Вячеслав, вот тут спрашивают, что вам, плохого, плохого, вам лично плохого сделал Путин? ну Я люблю Россию, я живу в России. Я предполагаю, что мои дети и внуки Будут жить в России, что сделал плохого Он уничтожает Россию Как это вот Это все равно, что человек Лежит у него там и Аппарат ЭВЛ, да А кто-то подошел, наступил На шланг и говорит Слышь, а что я тебе плохого сделал? Со шланга сойди И все будет охренеть вот Мне я... Путин не сделал ничего плохого Благодаря Путину я стал известным человеком Потому что средства массовой информации предъявляли меня спрос как комментатора про Путина, но я настолько люблю Вячеслава Вячеславовича Мальцева, что если он считает, что Путин вреден для России, я сразу согласен. Спасибо. О, о, вот что значит Белковский. Это... Так. Также у нас есть группа ВКонтакте под видео, ссылка на нее, вступайте. Можно там обмениваться. Вот пишете Светлана Лукьянов, Путин украл детство у моих детей. Ну, я могу с этим согласиться. Так В вот, будущего, вопрос, да. если у Путина. Да поддержка... у у меня детство, фаншицу. Если у Путина поддержка не 86%, то почему тогда на ваши митинги ходит два с половиной... Ну, сколько у сколько людей не ходило в наши митинги, это значительно больше, чем ходит на путинские митинги. <свят> <свят> да. Это и многие, во-первых, не пытаются решить путем митингов. Ну, и 26-го, надо сказать, не два с половиной инвалида было. И, поверьте, 12 июня будет не два с половиной инвалида. А уж 5-го, 11 вообще будет очень хорошо. Так... Тогда уберут Медведева. Это вопрос тебе. Хорошо. Ну, ä, Путин обещал Медведеву оставить его премьером до марта 2018 года. И пока это концепция в силе. Но, ä, действительно, если не будет найдено другого способа мобилизовать путинский электорат и обеспечить результат 70%, 70 на 70% 70% явки, и 70% голосов, то значит уберут в сентябре. Так сентябре. И тогда что будет дальше? Вот интересно, если, допустим... Ну, или... не что, а кто? я ну, кто, а, да? же будет физическим лицом, да. неодушевленным предметом. А, мой фаворит Герман Аскрич mm. Мне кажется, он прекрасен, потому что он понимает про технологическую революцию. Mm. Про биткоины, блокчейны, я сам их плохо понимаю, но он понимает вот, поэтому, А кроме того, как будучи немцем, он явно не может соревноваться с Владимиром Путиным в борьбе за некий политический статус. Но есть и другие кандидаты, молодые женщины, там, Валентина Ивановна Фиенко, например. Да, то есть, в любом случае, премьером, премьером должен быть человек, который не конкурирует с Путиным политически в прямую. Это критерий выбора Путина председателя правительства Российской Федерации. Таков был Зубков, таким был, таким был Михаил Евгеньевич Фрадков, потом Виктор Алексеевич Зубков. Таким является и Медведев. Поэтому, если Путин и будет убирать Медведева, то ради фигуры, которая не может быть политически самостоятельной. Но я вовсе не убежден, что Медведев уберет. Он может его до конца держать. Да, и тут вот ну, мне написали, чтобы я про донат сказал, а то я все время забываю. У нас действует донат. И, в общем-то, все, кто хочет помочь, могут посылать средства через этот самый донат. Надо только объяснять, потому что вот если бы мне предложили послать деньги через донат, я даже не знал бы, как это делается. Донат ⁇ это, это мой да? дед, вот его, его так звали. Мой отец был Александр Донатович Белковский, а мой дед был донат. Это единственное, что я знаю о Умоляю вас, обсудите. Эзотерический аспект с Белковским. Вот какой эзотерический аспект ты хотел бы обсудить? Я... Нам сейчас... только что запретили материться. А теперь будет обсудить эзотерический аспект? Коллеги дорогие, можно мы будем заканчивать, потому что мне просто надо покидать Вячеслава. Вячеславович, в гостеприимный дом, и я буду очень благодарен, если вы нас отпустите в хорошем смысле. Спасибо. Не как козла отпущения в пустыне. Давайте я зачитаю, может быть, донат. Да, я прочитал уже. Все прочитали. Да, спасибо большое, что спасибо. вы нас смотрите. До свидания. До завтра Эхо Москвы. Эхо Москвы а обязательно посмотрите сегодня, откройте Эхо Москвы. Там мое выступление. Ставьте чтобы... лайки, подписывайтесь на и, канал. Да, давайте, давайте конечно. Так, До свидания. Так, микрофон.